Приветствую! Сегодня очень важная серия. Были ли у вас случаи, когда сделанные на ногтях узоры вас не впечатляли? Мы объясним, почему так происходит и как же этого избежать. Как обычно, дьявол кроется в мелочах и в правильном размещении узора на ногте. О чем мы обычно забываем еще не начав наносить маникюр? Очень важно правильная пропорция, величины узора и отдельных элементов относительно величины друг друга и самой ногтевой пластины. Еще один момент, о котором часто забывают, это угол, под которым делается узор. Его главная роль – оптическое утончение ногтя. Также мы забываем о... о симметрии узора. Без этого узор может становиться визуально тяжелым и зря фокусировать наш взгляд на одну ненужную точку. Теперь мы знаем о самых частых ошибках. Давайте поговорим о том, как же их исправить. Нужно помнить о величине каждого элемента узора. Это необходимо для сохранения единой композиции. Каждый элемент узора должен иметь различную величину. Это позволяет сохранять баланс во всей композиции. Не забывайте, что узор должен располагаться под соответствующим углом. Это позволит визуально утончить ноготь и придать легкость даже самому широкому узору. Обрати внимание на количество продукта. Всегда лучше добавить недостающий слой гель-лака, чем удалять лишнее основу. Если вы хотите узнать больше о составлении правильной композиции, напишите ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Поставьте лайк нашей серии Книг Эду и обязательно поделитесь ею в социальных сетях.